Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео посвящено интернет-телефонии. Очень интересной теме. Но в этом ролике я не буду рассказывать подробно о всех возможностях интернет-телефонии, о облачных АТС, о личном кабинете АТС, какие возможности вы здесь можете настраивать. Не буду рассказывать, как устанавливаются софтфоны, настраиваются софтфоны и не буду рассказывать о настройке IP-телефонов. На все эти темы на моем канале Будут отдельные подробные видео, в которых я вложу весь свой опыт, пока я проводил и настраивал интернет-телефонию в своем офисе. Это видео является стартовым. В этом ролике я расскажу о наиболее важной с моей точки зрения теме, как выбрать компанию, через которую вы будете проводить телефонию на какие моменты нужно обязательно обратить вам внимание, какие вопросы необходимо задавать менеджерам, чтобы не наступить на те грабли, на которые наступил я. Особенно, если у вас нет никакого опыта в интернет телефонии Этот ролик будет больше обзором, моим отзывом на сервис и услуги, предоставляемые компанией МТЛ Воронеж. Если вы прочитали название ролика, то Понимаете, что, к сожалению, ничего хорошего об этой воронежской компании я сказать, к сожалению, не могу. Но ролик я записываю не ради того, чтобы критиковать этот МТЛ, потому что считаю это ненужным, бессмысленным, вряд ли у них что изменится в лучшую сторону. Этот ролик я записываю в первую очередь для тех, кто хочет провести себе в офис телефонию 21 века с возможностью голосового приветствия, меню, с возможностью переадресации, проведения конференций, записью разговоров и так далее. Именно для вас, друзья, я записываю этот ролик, чтобы вы не совершили ошибки и воспользовались вот моим опытом, который я к данному моменту накопил. Итак, на что же нужно обратить внимание в первую очередь, когда вы выбираете компанию, предоставляющую услуги интернет-телефонии? Конечно, на сервис, то есть на отношение к клиенту. Сервис компании Intel Воронеж – это сервис в лучших в кавычках российских традициях, то есть когда клиента ну, не ценят и не пытаются удержать отношение к клиентам Извините за мой французский, на отъебись. Идете вы, придут другие. Я считаю, что именно только по этой причине компания, которая работает в нашем городе уже однозначно более 3,5 лет, потому что именно столько в этой компании работает администратор, с которым в итоге я разругался, потому что ну, больше терпеть нет возможностей. И вот за эти 3,5 года компания набрала целых 506 или 560 человек клиентов, это опять же со слов администратора, который работает в отделе расчета в компании, то есть 560 клиентов в Воронеже, в городе с более чем миллионом населения, но я если честно сказать удивляюсь как они смогли набрать при таком отношении к людям 560 человек, та цифра, которая составляет количество подписчиков в их группе ВКонтакте, то есть 11 человек. Вот Эта цифра должна более точно отражать то количество людей, которые хотят продолжать сотрудничать с этой воронежской компанией, предоставляющей услуги телефонии. Но если сервис это все-таки достаточно личный, субъективный фактор, сколько людей, столько и мнений, кому-то нравится, мне, например, не нравится, давайте рассмотрим объективный Критерии, которые позволяют выбирать вам компанию Ну, конечно, в первую очередь Это цена на предоставляемые услуги О чем я сразу хочу вас предупредить Пожалуйста, друзья, не верьте тому, что вы читаете в рекламных брошюрках Которые вам рассылают компании Не верьте на слово то, что вам говорят менеджеры компании Потому что, к сожалению, профессионализм у нас, мягко говоря, на низком уровне То есть люди, которые отвечают на звонки, они знают Минимум. То есть они не обладают полной какой-то информацией и просто тараторят какую-то речевку. Поэтому, пожалуйста, не верьте на слово и старайтесь узнать, сколько реально стоят на самом деле услуги компании, через которую вы планируете подключиться к телефонии. То есть за что и сколько вы будете платить. Пример, как работает компания МТЛ «Воронеж». Пакет, который я покупал, Пакет с красивым названием стартап и в рекламке написано, что всего лишь за 390 рублей в месяц вы получаете вот такие замечательные возможности для своей телефонии. О возможностях я скажу чуть позже. Если вы считаете, что вы будете платить 390 рублей, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что вот все цены, которые даны в этой рекламке, они все приведены без учета НДС. Причем если вы внимательно просмотрите вот всю вот эту вот рекламку вы нигде даже мелким шрифтом не найдете что цены без НДС поэтому вот эти вот Заявленные 390 рублей с учетом НДС уже превращаются в 460 рублей. Но НДС это, как говорится, цветочки. Обратите внимание на раздел дополнительные возможности. По логике нормальных разумных людей, дополнительные возможности это то, что вы можете подключить дополнительно к имеющемуся пакету. Ну, Например, хотите записывать телефонные разговоры, то есть доплачиваете 390 рублей плюс НДС. Дополнительную линию хотите подключить, опять же доплачивать. С помощью дополнительных возможностей можете увеличить возможности своего пакета стартап в моем случае. Это как бы логично и естественно. Но, как и оказывается на самом деле, среди вот этих дополнительных, вроде бы не обязательных возможностей, есть одна обязательная возможность. Если она в этой рекламке, назначение ее можно трактовать по-разному, а МТЛ ее трактует как абонентскую плату за использование номера. Правда, возникает вопрос что же входит в абонентскую плату тарифа стартап в котором вы покупаете городской номер. То есть непонятно. То есть получается, что вот к этим деньгам, к этим 400 уже 60 рублям необходимо обязательно добавить 118 рублей, это абонентскую плату за использование номера. И в итоге мы получаем стоимость тарифа стартап не заявленные 390 рублей, а 578 рублей. Если вы посчитаете в процентном отношении, то это почти на 50% процентов вы будете реально платить больше, чем вот заявлено вот в этой вот Реклам. Есть такое понятие, как ну, обман потребителей. То есть, когда вам говорят, заявляют одно, а на самом деле вы получаете либо совершенно другое, либо что-то далеко не похожее на то, что вы хотели купить. Вот С ценами, с моей точки зрения, именно так. Потому что, когда подписываешь договор, все-таки в голове крутишь цену в 390 рублей и не обращаешь внимания на то, что тебе там подключили в обязательном порядке какую-то дополнительную возможность, которая тебе в принципе не нужна. Нужна. Я считаю, что это не совсем правильно. Поэтому, друзья, когда вы подписываете договоры, внимательно их все-таки читайте и узнавайте у менеджера, сколько вы точно будете платить. Причем вы должны прекрасно понимать, что вот эта вот цена, 578 рублей, это есть, регулярное списание то, что с вашего счета, с вашего баланса будут списывать в любом случае. Но если вы начнете активно пользоваться телефоном, звонить с него, то есть совершать исходящие звонки, то к этой сумме вы будете еще добавлять стоимость исходящих звонков. А если вы включили услугу, которая вам очень нужна, например, интеллектуальная переадресация на ваш мобильный телефон, то все звонки, которые переадресовываются, которые будут приходить на ваш мобильный также для вас будут являться исходящими, вот этот момент тоже необходимо уточнить и вы тоже за них будете платить в итоге, пользование вот таким IP телефоном, ну, меньше полутора тысяч вам обходиться не будет ну, конечно, если вы звоните переадресовываете, то есть, ну, пользуйтесь телефоном более-менее нормально, и лучше всю эту ценовую политику, всю эту ценовую кухню прояснить сразу же, а не как у меня получилось. В конце месяца, когда у меня с баланса списалось 1130 рублей, я был немного удивлен. Теперь все-таки вернемся к тем возможностям, которые вы получаете, подключая IP-телефонию. Их достаточно много. Но, опять же, не верьте на слово и не верьте глазам своим. Пожалуйста, уточните у технического специалиста, потому что чаще всего менеджер по продажам, ну, во всяком случае, в компании МТЛ, вообще понятия не имеет, как это у них работает и реализованы эти возможности или нет. Поэтому вот в моем случае вот в этом тарифе стартап некоторые функции ну например антиаон который стоит заявлен в возможностях с тарифа стартап оборудованием компании мтл воронеж не поддерживается в принципе то есть они физически не могут реализовать возможности антиаона это заявил сотрудник техподдержки некоторые функции ну, например конференция с неограниченным количеством участников ну вот слово неограниченное здесь вообще бы не писал просто конференция вот как эту функцию реализовать это вроде бы возможно но как технически это сделать они просто не знают потому что ну, они сами этим не пользуются и объяснить по-человечески не могут остальные возможности они вроде бы как бы реализованы причем эти возможности реализуются через личный кабинет вашей облачной ТС доступ к которому вы получаете но Уточните сразу же по своему личному кабинету, какие возможности можете настраивать в личном кабинете вы, без обращения к техподдержке, а какие возможности необходимо заказывать. Никаких голосовых меню, никакой нормальной переадресации, Вот даже возможности прослушать записанные звонки, если вы оплатили эту дополнительную возможность, из личного кабинета вы не можете сделать. То есть переадресация в принципе тут доступна, но вы не сможете сами настроить переадресацию, например, на мобильный телефон, только на какой-то внутренний Свой номер. Говоря по-русски, возможности вот этого личного кабинета, они, мягко говоря, ограничены. Даже вот таких нормальных, естественных возможностей, которые, ну, например, позволяют вам узнать, куда же ушли ваши деньги. Вы вносите авансовый платеж и потом через месяц видите, что у вас денег на счету нет. Чтобы узнать, куда ушли деньги – такой возможности нет, хотя вот обратите внимание, в личном кабинете есть раздел «Баланс оплаты услуг», но в нем вы ничего не видите, кроме тех денег, которые вы, например, положили, да? В разделе регулярное списание ничего нет, и вот узнать, например, почему, положив аванс в 1000 рублей, у вас сейчас на балансе минус 130 рублей, ну, вы это не можете. Да, есть возможность посмотреть детализацию разговоров, но реализовано крайне неудобно, даже выгрузка в Excel сделана не совсем корректно, вы не сможете просуммировать, например, столбцы суммой за телефонные звонки. Конечно, кто-то скажет, а как же вот все это реализуется, вот все эти возможности с меню, с переадресацией и так далее. То есть необходимо писать заявку в компанию, в техподдержку, и они это будут делать. Но вы должны понимать, что... Например, в техподдержке компании Intel работает один человек. Ну и тогда возникает простой вопрос. Зачем вообще вот этот вот личный кабинет, если вы из него ничего сделать не можете, единственное, что можете, это просто-напросто посмотреть, сколько у вас денег на счете. Вот даже вот обратите внимание, здесь написано, что вы можете пополнить баланс из личного кабинета, но тоже вы это сделать не можете. То есть, ну нет тут такой возможности. Поэтому, друзья, пожалуйста, Уточните сразу же, что вы можете делать самостоятельно в личном кабинете, какие возможности у вашего личного кабинета, чтобы просто на это не тратить время. Вот общаясь с техподдержкой компании Intel, я пришел к однозначному выводу, что ну, никто этим личным кабинетом, наверное, кроме меня не пользуется, потому что техподдержка смотрит на происходящее со своей стороны, с помощью своего софта, Отдел расчетов смотрит через 1С, а вот эти 506 или 560 клиентов компании MTel, они, видимо, вообще не пользуются в большинстве своем вот этим личным кабинетом. То есть люди просто-напросто покупают интернет-телефон, вводят настройки своего СИП-аккаунта и просто пользуются. А тем, кому необходимо именно возможности, именно АТС, они понимают, что с помощью вот личного кабинета МТЛ реализовать это невозможно и настраивают свои собственные АТС. -ки. Вот очень хорошая облачная АТС, которая, конечно, позволяет реализовать все возможности, заявленные в тарифе стартап. Вы ее можете установить на свой сервер и, естественно, тогда у вас получится классный колл-центр со всеми возможностями телефонии 21 века. Вот компания Intel, во всяком случае техподдержка, наверное, и живет только тем, что за отдельные денежки от 15 тысяч рублей настраивает клиентам, кому нужны возможности именно ЭТС, которые именно покупали интернет-телефонию для того, чтобы вот всеми вот этими заявленными возможностями пользоваться. Поддержка МТЛ настроит вам за пятнаху и выше а, вот такую облачную АТС. Тогда возникает, конечно, вопрос, а зачем вообще-то этот личный кабинет, если им никто не пользуется? А, но мне вообще-то кажется, вот эта вот урезанность возможностей личного кабинета МТЛ объясняется только одним, что вообще-то все звонки а, осуществляются через домен компании Irunexus. Личный кабинет у Runexus, во всяком случае, вход, точно такой же, как у MTEL. И звонки производятся через сервер Runexus. То есть у меня вообще сложилось такое впечатление, что просто MTEL чисто позаимствовала личный кабинет. Естественно, это продукт не их, и естественно, они не могут им нормально пользоваться. Но вообще с этой компанией MTEL много непонятное. Кто они, через кого и как они работают. Но Это лично мое такое сложившееся впечатление. Поэтому, друзья, очень вам рекомендую внимательно подойти к выбору компании, очень внимательно подойти к ценовой политике, очень внимательно уточнить, как реализуются те возможности, которые вы покупаете. И вот эти вот SIP-аккаунты аккаунты это не единственная и далеко не самая лучшая возможность реализовать интернет-телефонию. Это можно сделать на аппаратном, на техническом уровне через шлюз. Вы покупаете не только номер, а сразу и оборудование, то есть железо. Причем вы покупаете сразу уже настроенное железо. И сразу же можете начать пользоваться этим телефоном. Причем цена на 800 рублей дороже, чем, например, покупка номера у той же компании Intel. А когда вы покупаете SIP аккаунт, то вы получаете доступ вот такой вот личный кабинет, в котором вы ничего делать сами не можете, да, и должны дальше начать настраивать свою интернет-телефонию самостоятельно. Если вы думаете, что здесь есть какая-то инструкция или какая-то помощь или какое-то руководство, которое поможет вам все это настроить, то вы, конечно, глубоко заблуждаетесь. Но, во всяком случае, у МТЛ ничего подобного нет. Поэтому, друзья, прежде чем платить кому-то деньги, подумайте, а хорошую ли компанию вы выбрали? Друзья, я очень надеюсь на то, что этот ролик посмотрят люди, которые пользуются интернет-телефонией, у которых есть какой-то опыт уже в использовании. Поделитесь, пожалуйста, им. Буду ждать ваших комментариев, Пожеланий и рекомендаций большое всем спасибо! С вами был Игорь Черноусов. Трафик наш хлеб. До свидания.